Здравствуйте, с вами Сергеевич, вы на канале Арисазия. Теперь у нас есть уникальная возможность производить ремонт майнингового оборудования. И я думаю об этом вам более подробно расскажут Андрей. Это оборудование для проверки. Хэшплат S9i, S9. Оно также выявляет работу, для чипа или не работы, там, которая непосредственно находится. Ну и показывает общий план платы ее температура, рабочая способность. Эти самые чипы непосредственно для S9, S9, 1387B идут маркировка. То же самое, чипы постоянно заказываем, чипы постоянно работают. Все. Это хэш плата Вот так они подписываются для работы, чтобы потом прийти. Одна первая и так сколько что будет. Это плата L3 плюсов идут. Чипы меняются. Три штуки в стоимости комплекта идет три чипа, которые меняются. Остальные чипы надо доплачивать за каждый чип, когда идет. Платы принимаются только, чтобы были целые. Не какие-то сожженные, либо еще что-то. Это обязательное условие. Другие платы не принимаются к ремонту. Только по договоренности ведь не Непосредственно шлейфы Шлейфы только идут хорошие и новые. Другие шлифы никак нельзя использовать. Это платы контроллеров для S9 и L3 ⁇ В данном случае битмайнерские. Битмайнерские тоже. Все. Все у нас битмайнерское. Что эти, что эти, вот я показываю вам. Что эти, они идут битмайнерские по всем вопросам, сколько это стоит, какой срок, как быстро сделаем и каких-то других особенностях, пишите вот на этот номер, он также будет указан вот тут под видео. Ссылочка, как всегда, в описании. С вами был Сергеевич, канал Алис Азия. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.